Как повысить средний чек в цветочном магазине? Средний чек очень важный показатель магазина для того, чтобы управлять ассортиментом и товарной матрицей. Важно уметь анализировать и считать данный показатель. Каким образом он высчитывается? Необходимо общую сумму ваших покупок за определенный период, за месяц, разделить на количество покупок. Да, то есть, допустим, у нас 1 миллион рублей мы делим там на тысячу покупок получается средний чек тысяча рублей но есть одна определенная особенность я рекомендую считать средний чек отдельно как срезанные до да, цветы тот кто покупает поштучно и букеты потому что это два абсолютно разных потока клиентов сейчас я расскажу вам несколько способов как можно влиять да, на ваш средний чек первое это значит ценообразование, да, ценообразование ассортимента. То есть увеличивая э, сумму, да, увеличивая маржу или увеличивая рыночную стоимость вашего товара, вы напрямую влияете на увеличение среднего чека, если товар остается таким же. Второе. Это значит доп продажи, То, что мы можем предложить дополнительно да, к данному товару. Например, мы можем предложить открытку. Например, мы можем предложить какую-то суперупаковку. например, мы можем предложить э, подкормку да, для растений или еще какой-то товар, который будет с точки зрения э, стоимости к товару не такой значительной, но принесет определенную ценность да, для покупателя и он ее купит. Таким образом вы сможете увеличивать средний чек, если будете предлагать каждому клиенту данный товар. И, значит, следующий, еще один есть вариант увеличения среднего чека, это когда вы предлагаете клиенту товар более высшей категории, да, то есть, допустим, человек хочет купить средний чек, ну, допустим, товар, да, букет на тысячу или там на полторы тысячи рублей, а вы ему предлагаете купить на незначительную сумму может быть там процентов на 20 на 25 товар ну допустим он хочет купить обычные розы а вы ему предлагаете купить пионовидные розы но при таком условии что вы должны провести а, безупречную презентацию и показать ценность да то есть Ценность пионовидных роз. Почему клиент должен купить именно пионовидные розы? То, что это уникальный продукт, то, что они, допустим, ароматизированы, да? То, что дарили ли вы когда-нибудь пионовидные розы своим близким? Ну вот подарите, посмотрите, потом дайте обратную связь. Или, может быть, дать какую-то гарантию, что если вдруг не понравится, то на следующую покупку мы предоставим вам скидку. Ну, в общем, здесь уже дальше можно играть с этой информацией в... В формате брейншторма да, для того чтобы накидывать идеи выстраивать гипотезы и тестировать э, ну по моему мнению абсолютно бесконечно в нашей сфере сейчас я поделюсь с вами нашим опытом как мы ввели дополнительную продажу к товару э, у нас есть покупки которые покупают э, клиенты которые покупают большие букеты и соответственно под эти большие букеты не всегда находились сосуды и часто нам клиенты говорили ну положите ведро или э, привезите так мы найдем что-нибудь и после этого мы подумали и пришли к тому что необходимо обзвонить клиентов которые покупали большого объема букеты и поинтересоваться э, как они использовали цветы куда они ставили если у них вазон под эту группу товаров таким образом обзвонив 20 человек мы получили 15 да, 15 ответов что нет вазонов под такие букеты и скорее всего то есть мы получали ответ то что ставили в ведро то есть, да, если люди обычно ищут там какой-то сосуд а, различного варианта, да, или покупают вазон небольшой. Но мы пришли к тому, чтобы открыть товар как вазон. И всегда, когда у нас клиенты покупают цветы, наши менеджеры теперь и флористы предлагают им вазон. Или интересуются, есть ли у них вазон для цветов. Для того, чтобы правильно да, ухаживать за растениями и максимально наслаждаться цветами в стекле Потому что все знают, что если правильно ухаживать за цветами в стекле, мыть стекло да, и менять часто воду То такие цветы будут стоять дольше Соответственно, ценность данного предложения очевидна при хорошей презентации Если вы хотите увеличить ваш оборот более чем на 20% уже после второго месяца при использовании техники увеличения среднего чека записывайтесь ко мне на консультацию «Вопрос-ответ». Ссылку на консультацию я прикладываю в описании к данному видео. Друзья, спасибо вам за внимание. Применяйте мои знания и опыт.